Так, ладно, тогда стоим здесь за камушком, чтобы... На... Ох ты ж, ё то ты как больно! А, кто это в меня бомбанул-то? Ах ты вон оттуда из кустов! Ах ты засранец такой! Ну как так-то, чувачок? Получай-ка в пятачок. Вот, друзья, вот, наконец-таки, и мои руки добрались до World of Tanks. Игрушечку-братанчики, да. А, ну и у меня, ребятки, сегодня для вас сюрприз сразу же. А, ну а для начала попрошу вас поставьте, пожалуйста, лайкосики. Напишите мне, пожалуйста, комментарии. Или ваши вопросики, на которые я непременно отвечу У меня, ребятки, для вас сюрприз Сегодня я начну играть в World of Tanks с самого нуля А вы, ребятки, вместе со мной и посмотрите Каково это играть в World of Tanks с самого друзья нуля а Ведь немногие помнят, как это было Ну хотя помнят-то все, но я, ребятки, напомню Как это, когда ты начинаешь World of Tanks Играть с нуля, то есть у нас не будет ни восьмых, ни девятых, ни десятых уровней Я специально, ребятки, для этого видео создал новый аккаунт И сейчас я буду, ребятки, его развивать Ну что ж, давайте начнем Ну давайте, Чтобы ребятки, заходя задание, в бой, нам сразу же дают вот такое вот задание Чтобы завершить задание, следуйте подсказочкам а управление башней прицелом нужно, значит, поворачивать мышкой туда-сюда, и башня наша, соответственно, поворачивается за движениями Удовление нашей машиной. мышки. Так, это я уже понял, товарищ командующий, это я уже понял, это я уяснил, давайте-ка уже дальше, следующее задание. А нам необходимо проехать вот туда, где стрелочка. Да-да-да, давайте уже это сделаем, друзья, и... Собственно, обучалка у нас началась. Ну, а, ребятки, вы пока смотрите, пишите, пожалуйста, ваши комментарии по этому поводу. Что вы думаете о World of Tanks с самого нуля, с самых низов? Я, ребятки, непременно вам всем отвечу, какова эта идейка, хорошая или нет. Напишите, пожалуйста. Ну, а мы едем пока что вот на этот вот маркер. Здесь мы получим нашу следующую цель. Давай-давай, смелее, что ж ты как крадешься-то, а? Давай уже сильнее, быстрее, резче. Так, что-то я, ребятки, пока что поривыкну с управлением. Да, смотримся туда, смотримся сюда. Ну и давайте уже подъедем к этой стрелочке и посмотрим, что нас дальше ждет. На так, едет танк. Едет танк, друзья. Справа едет два танка даже. Ох ты, как их много-то. Давайте попробуем пробить. Не пробил? Как так-то? Я не пробил. У меня Т-34, по-моему, Да. И я не пробил этот танк, этот картонный танк я не пробил, не может быть. Давайте еще попробуем. Не попадаю, что ж такое, все мои снаряды летят, летят мимо, ребятки. Вот, отлично. Ну это, ребятки, вступление, здесь все просто. Ничего сложного здесь нет. Так, вот этот еще один бравый парень нас выезжает, и мы даем ему прямо... А прямо, прямо туда, куда нужно Кстати, ребят, есть одна фишечка Я не, не знал, раньше такого не было Это когда у нас вот этот вот кружочек в центре прицела становится зеленым Значит, мы можем пробить деталь, куда мы целимся Это очень, очень интересная плюшка О которой я, естественно, раньше не знал Ну, потому что вроде как раньше такого не было А может быть и было, ребят, если было Это, ну, тогда еще лет 5 или 6 назад Напишите про это в комментариях, может быть, я... На это просто сам не обращал внимания Так, едем дальше, у нас обучение, ох ты, вот это он бомбанул по мне, а Не так-то не кисло ты бомбишь, слышишь, ты малявка Ты что-то маленький, но дерзкий такой, я посмотрю, надо тебя быстренько сломать Напомню, что играем мы с ботами, которые вообще практически ничего не соображают Просто едут вперед, едут под наши снаряды и взрываются вот так вот бодрячком Да, ребятки, уничтожаем еще одного противника и выполняем я так понимаю, задание Да, друзья, победа! Есть такое дело Это у нас твердая, уверенной походкой Движемся вперед по обучающей кампании. На самом деле, вот эту обучающую кампанию я не видел а Ровно так же, наверное, как и большинство зрителей, кто сейчас меня смотрит Ну, потому что раньше, когда я играл Получилось лет 5 там. или 6 назад Такой э, обучающей кампании не было Значит, мне дали новый танк И мы продолжаем э, дальше э, смотреть на возможности обучения Чему же здесь нас научат-то, я не знаю так, вот у нас... На... Ох ты, как красиво-то все стало! Вот это лесочек! Обалдеть! Раньше такого тоже, ребят, не было. Раньше мы стояли в каком-то гараже. А теперь у нас танк находится в лесу. Ну, конечно, атмосферно сделали. Респектос разработчикам за такую красотень. Ну, а вы, ребят, пожалуйста, не скупитесь на лайкосики. Ставьте. Братишка Скретч обожает. Для него это как топливо и двигатель прогресса. Ну, а мы продолжаем играть в World of Tanks с самого нуля. У нас сегодня серия посвящена самым азам World of Tanks. И я специально для этой серии и для вас, мои дорогие зрители, создал совершенно новый аккаунт, который соответствует всем моим требованиям и я его буду теперь прокачивать и развивать. Тут нам подсказочки дают, что вот на ВСАД у нас движение, стрельба на ЛКМ и вращение найдите башни на мышку. Уничтожьте всю технику противника. Так, следующее задание нам дают задание, значит найди, найдите и уничтожьте всю технику противника, чем мы сейчас и займемся, кстати, прицельчик можно включать вот так вот на Shift. Да-да-да, очень круто. Еще как-то можно выводить панель, по-моему, игроков всех а, и то, кто на, ком, на чем едет. Но я пока, ребят, что-то не помню, как это делается. Напишите, пожалуйста, в комментах, на какую клавишу нужно зажимать, чтобы увидеть... А, даже название своего танка Оно вроде должно здесь подсвечиваться Ну да ладно, у нас смотрю враги, выкатывается один на нас Нам необходимо уничтожить совершенно всех врагов И мы уже испытываем свой первый полученный танк В действии мы потихонечку наваливаем Перезарядка у нас достаточно хорошая Достаточно быстро, надо бы его загуслить Но он у нас не выдержал такого напряжения Это тоже не выдерживает, мои союзники мне помогают Выезжаем, ребятки, дальше В а, Вчетвером мы против, а, я смотрю, с -с семерых получая, А, восьмерых, даже мы уже двоих заваншотили И выезжаем Дальше по обучающей компании Ну вот так вот, ребятки, выглядит World of Tanks с самого нуля Начинаем играть с самых низов Ну и, соответственно, начинаем развиваться Так, снайперский режим предлагает мне войти И постараемся сейчас выцелить Ух ты, как у меня получается Практически на шару я стреляю второй раз И у нас снаряды летят туда, куда нужно С трех ударов вылетает наш бот Так, давайте подъедем вот туда Вот на следующую позицию, где мы нам поручат а, совершенно новое задание, точнее, продолжение нашего обучения. Вот так вот, ребятки. Да, а, карты, о, в общем, вижу, что графоний улучшился, да, по сравнению с тем, что было Феальный раньше. Маркер. Так, так, так. На место это я уже говорил по поводу маркера, что зеленый маркер информи информирует о высоком шансе пробития брони. А собственно, о чем я, ребятки, начал-то? Я начал про то, что да, графическую составляющую всех карт переработали, мне это очень нравится. А, игрушка выглядит да. стал гораздо сочнее, гораздо да, интереснее. Да, да, да. Так как я еще немножечко в душе графадрочер, поэтому для меня самое оно лицезреть эту замечательную игру на таком в таком обалденном представлении Да что ж, я не могу пробить-то его, наконец-то, а? Сколько можно долбить-то? Долблю-долблю и все, рикошет Так, едем дальше, друзья Да, это, несомненно, огромнейший а, плюсик Так, что-то я как-то застоялся здесь Давайте выезжаем на другую позицию Я думаю, что в обучении ничего а, сложного такого не должно произойти И мы все преодолеем Все, как говорится, смогем Так, так, так что у нас тут спрячемся за этот остров разрушенного танка. Хотя нет, лучше надо проехать дальше. Проедем вперед и посмотрим, что нас ждет дальше, друзья. Да-да-да. Так, еще один выкатывается, даю ему Куда-то там даю, куда-то там попал В бочину, кстати, очень хорошо пробиваются все танки Ну, тут практически все танки Картоны на начальных уровнях, поэтому тут Можно стрелять куда попало В любом случае, пробитие вам Максимальное обеспечено Да, друзья, братишка Скрэч начинает играть В World of Tanks с самого нуля На самых картонных и минимальных По уровню танков, пока В ближайшее время десяток, девятых, восьмерок Вы здесь не увидите, будем кататься На минимальных танках, этот первый, второй Второй, третий, четвертый, пятый уровни и так далее, пока не разовьемся. Но ну, а как мы, ребятки, будем развиваться, зависит очень сильно Обойдите от вашей поддержки. Поэтому, кому, ребятки, не сложно, поставьте на это видео лайкосик, напишите какой-нибудь комментарий. Братишка Скрэч непременно ответит, кто там по мне палит, я не понял, а? Так, это, похоже, ПТшечка у нас, да, выехала. Это у нас ПТшечка, да, мы сейчас ее сбоку обойдем. Мне и подсказали, чтобы я обошел противника сзади и напихал ему в полную задницу огурцов. Сейчас мы, ребятки, так и сделаем. Сейчас мы в бачки, вот, в общем, в бачки стрелять всегда, когда заходите. Если есть возможность, по бакам надо полить, чтобы быстрее взорвать и аннигилировать нашего соперника. Так, что там у нас засветилось такое красненькое, а? Ну что ж вы как катаетесь? Это боты, че с них взять? Они все едут боком. Хорошо, хоть не раком. Так, значит а... Обещаем его сейчас тоже с этой стороны Попробуем, да, выцелить ему Уязвимое место, да что уж там, полим Куда попало, и я думаю, что мы точно И наверняка сейчас, блин Не попадаю, как так-то, а? Сейчас мы подъедем совсем в упор И тогда я ему точно дуло в дуло Заряжу куда надо, да Так-так-так, секундочку, отлично Еще один выстрел, и он труп один прогиб, и ты погиб, братишка. Давай уже вали в ангар. Так, едем дальше. Че, я раскомандовался и расключался, как будто играю с реальными игроками. Я же играю с ботами, черт возьми. Победа, друзья. Еще одна победа у нас на счету. Дает нам 1500 серебра и 130 боевого опыта. Плюс какую-то медальку нам еще подкинули. Давайте сейчас уже в ангаре мы все это подробненько и рассмотрим. Какие, ребятки, у вас соображения по поводу World, World of Tanks с нуля? Пишите, пожалуйста, комментарии. Непременно на все отвечу. Так, ну а мы продолжаем э, играть в обучающую кампанию. Так, так, так. Да, боевой опыт нужен для исследования. Да, капитан, я тебя понял. Я уже это знаю. Но смотрим давайте на все моменты. Вот такой вот настанчик, Да, это, похоже, МС-1. У нас самый первоуровневый советский танк. Который, да, достаточно неплохо стрелять, Да что уж там говорить-то, что-то я преувеличиваю. Плох, плохой он во всех пониманиях и смыслах. Стоит только выкатиться против реального врага, и он сливаться будет как картоночка просто в полете. Так, ну что ж, нам, значит, предлагают развить двигатель этого танка, хотя я бы это не стал делать, нафига бы он нужен в этом танке, я бы, наверное, приберег для другого танка, Ну да ладно, сейчас пока идем, ребятки, по обучаловке, чтобы у нас исследовать двигатель, надо на него кликнуть, я так понимаю, левой кнопкой мыши, все. Исследование у нас... Исследован. Да, теперь модуль. Модуль можно купить и установить. Отлично. Модуль у нас, значит, исследован, и теперь мы его должны еще и купить за полторы тысячи... А, что это у нас такое? Кредиты их так называют в World of Tanks. Модуль так. Куплен и автоматически Отлично. То есть мы повысили Двигатель, а, мы повысили мощность нашего двигателя, нашего двигателя, нашего танка а, до, а, нескольких, на нескольких больших показателей по лошадиным силам. Так, если можно сказать. Так. Дальше что нам нужно исследовать? А давайте-ка мы выкатимся в бой. Можно, кстати, на клавишу Alt посмотреть подробные характеристики нашего двигателя. Точнее, нам здесь дают подсказочку, что дает нам данный модуль в совершенстве. Так, ну что ж, это у нас принято, понято. Ну, я думаю, что надо бы уже, наверное, размяться, что мы сидим-то тут а, на этой площадочке. Давайте выгоним уже наш танк и разомнемся как следует на поле брани. Так, тут у нас, кстати, справа сверху наши показатели, наши характеристики. Это мобильность, незаметность, наблюдение. И, и, и, в общем, все здесь мы справа можем посмотреть Давайте, ребятки, в бой Прокатимся, завершим все-таки Наша сегодня основная миссия Это завершить обучающую кампанию как минимум Но ну, а уже в следующих сериях мы будем, бои, мы будем проводить бои уже с реальными игроками а Так, видим, значит, подсказочка Опять нам дают здесь на экране загрузки Зеленый маркер пробития, красное непробитие Вверху полоска, это значит, наши хитпоинты и так далее. В принципе, это все нам понятно. Выкатываемся в бой. Давайте, друзья, в бой. В бой уже погнали. Хватит. Не люблю сидеть в ангаре. А, люблю противника. находиться всегда в бою. Дают задание обнаружить технику нашего противника. И что-то уж карта мне очень знакомая. Я, правда, не помню, как она называется. Но за пять лет, естественно, успел я подзабыть. Да, именно столько, братишка скреч Практически уже не заходил а, в World of Tanks. Мой а, основной аккаунт а, мне уже не пригодится. Развивать и качать я его, наверное, перестану, потому что он не соответствует. Так, у нас, значит, появляются на горизонте противники. Отлично. И мы потихонечку начинаем испытывать в действии наш МС-1. А двигатель у нас, естественно, рвет и мечет. И нам остается только выцеливать нашего врага потихонечку. Да, против нас тан танки все картонные. В любое место, куда бы мы ни стреляли, практически везде мы пробиваем. Так, один фраг есть. А против нас что-то много танков очень. Так, еще один пошел. Там, похоже, у нас рядом стояла против противотан Танковая установка. Ах ты, блин, ее так так просто не пробить лобовуху. Надо бы ее, наверное, объехать со стороны, а то и сзади. Скорее всего, так и надо будет сделать. Я, друзья, не знаю. Наверное, сейчас мы ее объедем все-таки со стороны, с этой стороны, да, слева. И закатимся ей в одно мягкое место и покажем ей, что она-то точно не права. Мы здесь папки и мы здесь будем сейчас нагибать. Ну а пока мы нагибаем, ребятки, пожалуйста, ставьте свои лайкосики, пишите комментарии и что вы думаете по поводу э, игры World of Tanks с самого нуля. Как оно было, я, ребятки, всем вам а покажу и продемонстрирую Единственное, что нужно, это ваша поддержка, друзья Поддерживайте, и братишка, Скретч будет чаще пилить видосы по World of Tanks Так, ну что ж, следующая наша миссия Это доехать Да, ребят, хотел сказать, что вот тут у нас очень хорошо изменили рельеф Даже, смотрите, физику рельефа Если мы даже сами стреляем и едем Мы по своему же выстрелу катимся И у нас гусля отрабатывает Это мне, ребятки, тоже не нравится И вот это я только что заметил Если честно, не знаю, как это было раньше Но раньше, мне кажется, такого не было Ох ты, как я засветился этот. Да. Ох, плохо. вот эта лампочка Я сработала Вот, кстати, да, лампочка нам сейчас помогает Хорошо, что она здесь есть Это означает то, что нас кто-то запалил из кустов И нам нужно срочно драпать, пока не стало слишком жарко Нам предлагают отступать, потому что впереди, спереди очень много врагов И, наверное, да, мы так и сделаем Лучше здесь сейчас прислушаться Иначе целую пачку огурцов напихают нам Так, с фланга, значит, обойдем сейчас Да, поехали Давай, Наверное, все-таки с этого же, с левого фланга Или с правого, как его можно назвать, сейчас, наверное, меня заплюют в комментариях, ну да ладненько, с правого фланга, короче, мы объедем, вот туда мне надо ехать, выезжаем, благо танчик у меня достаточно маневренный, и такие маневры мы преодолеваем просто на раз, так-так-так, ну что ж, выезжаем, значит, а нам нужно вот к тому маркеру, и там сейчас мы по кустам, там-та-там, -та -там! по кустам поедем, друзья, так, кто здесь нас уже ждет, нас уже ждет здесь союзник, и он готов с нами выйти по кустам и заехать в задницу противнику. Так, кусты скроют вас от противника, ага. если вы не стреляете. А в курс, капитан, я тебя понял. Значит, едем дальше. А, кусты, значит, нас скрывают. Но а, важно из них не стрелять. Да-да-да. Подсказывает нам капитан, что лучше из кустов не стрелять. Иначе мы выдадим свое местоположение. Мы так и будем делать. Сейчас мы объедем аккуратненько по кустам. Нас никто не заметит. И мы зайдем туда, куда куда нам нужно друзья так едем ребятки продолжаем обучающую кампанию world of tanks нам необходимо ее пройти нам необходимо ее завершить если честно я сам играю первую обучающую кампанию первый раз и до этого такого просто не было но если было ребятки пишите в комментариях могу чего-то и не знать так я так понимаю мы уже едем к базе да она уже недалеко вот видите флажочек стоит мы сейчас едем прямо на него так, так, так. Так, отлично, капитан нам говорит, что надо захватить базу срочно. Иначе другими средствами нам не победить. Против нас сейчас шестеро, а нас четверо. Причем у них еще есть тяжелый танк. Так, секундочку, кто-то меня здесь запалил, они И все там далеко базы. же. Так, так, так, захват базы идет, я понял, но кто-то меня здесь спалил. Подозрительная ситуация на самом деле. Почему меня кто-то здесь запалил, я не пойму. Так, ладно, тогда стоим здесь за камушком, чтобы... Ох ты ж, ё-моё, ты как больно, а? Кто это в меня бомбанул-то? Ах ты вон оттуда из кустов! Ах ты засранец такой! Я сейчас тебя же найду, слышишь ты? Я сейчас тебя знаешь, чего на, на то место на одно натяну? Иди-ка сюда! Так, секундочку, я что-то не понял, как ты меня странно здесь спалили. Но это все по сценарию. Получение урона сбивает прогресс в захвате базы Запомните, друзья, то есть Когда мы здесь стоим, если по нам стреляют Нам сбивают захват, отлично Так, значит, за камушком спрячемся Что-то как-то меня со всех сторон атаковали Еще пару выстрелов, и я просто развалюсь Хорошо, что мне союзник здесь помогает Так, ситуация наколена до предела Так, выкатываемся на этого типа Но ничего не получается Так, сейчас мы ему наваляем потихонечку Помаленечку в раскачечку и мы обязательно выполним наше задание. Да, друзья, побеждаем мы еще одного соперника. И нам остается только стоять на этой базе, точнее, да, и ждать, когда у нас зах зах держится захват. ну вот там, видите, зелененькая полоска вверху побежала, то есть нас стоит двое. И захват идет быстрее, когда мы стоим в несколько рыл, так сказать. Да-да-да, у нас сейчас двое, захват идет быстро. Мы просто стоим тихонечко, курим здесь и напиваем песенку там какую-нибудь военную, да, я не знаю военных песен, на самом деле. Так бы спел с удовольствием, если бы знал, но... Да ладно, этот момент мы опустим и приступим э, к захвату базы, точнее, закончим уже захват и будем приступать к следующей обучающей миссии. Да, друзья, у нас победа намеревается. Что я могу сказать? Предлагаю за это дело выпить и это дело отметить. Блин, лишь бы за такие слова мне ничего за это не было. Ну да ладненько, надеюсь, что не будет. Так, отлично, друзья. Победа! Очередной раз победа. Это меня очень-очень радует и вдохновляет. 30... Что-то как-то много нам дали. 38 500. Если в прошлой миссии нам полторы дали тысячи, то сейчас тысяч 38 тысяч. Неспроста это. Ой, неспроста. Так, 1400, значит, боевого опыта, какую-то медальку нам дали захватчика и доступно управление экипажем, замечательно а продолжаем на это все дело смотреть уже в нашем гараже, отлично давненько не было у меня новой машины надоел мне уже на МС-1 кататься пора бы уже эволюционировать вот сейчас мы этим и займемся так, МС-1, прощай, а мне предлагают тебя поменять на более крутую технику. Сейчас посмотрим, что нам дают. Так, а дают нам вот здесь вот наш Т-26, уже нас, нас поджидает. Так, МС-1, значит, у нас в прошлом остается. С почтями и фанфарами он уходит у нас в закат. А мы сейчас, значит, так, так, так, вот такой у нас был МС-1. Я сейчас вам покажу и продемонстрирую. А мы переходим на Т-26. Это у нас вроде как тоже легкий танк, но немножечко посерьезней, чем... Т-26, да, сначала нужно вот тут его исследовать Да-да-да, вот мы берем этот танк Вот так на него смотрим Какой обалденный все-таки, а танк-то у нас получается Эх, а характеристики какие Просто загляденье Вы посмотрите, какая мобильность у него Ух, он бегает, наверное, очень быстро Машина Так, ну что ж Теперь ее можно купить Машинку мы покупаем, исследуем И, да-да-да, продолжаем и, Естественно, уже на... играть на Т-26 Замечательно также мне предлагают, да, давайте сейчас все-таки ее купим, завершим. У нас есть 38 500 кредитов, покупаем. И здесь что нам предлагают? Нам предлагают обучение экипажа бесплатное причем. Э, в процессе, я насколько помню, вот это обучение именно вот по такой вот э, функции, оно у нас будет платное, но это, видимо, в пределах обучающей компании нам бесплатно дают обучить наш персонал, э, наш экипаж. Мы те, этим и воспользуемся. Замечательно! Поздравляем! Новая машина Замечательно, друзья Т-26 уже в ангаре И на ней совершенно новый обученный экипаж Который мы также можем, я так понимаю, прокачать экипаж. Урок, экипаж Урок третий, друзья Переходим к обучению нашего экипажа Здесь тоже ничего сложного нет Нам все сейчас покажут Так, вот значит у нас а, сержант а, Сержант Федот значит, а, да, И мы сейчас его вот здесь вот а, Вот здесь вот прокачаем что мы выберем ему в первую очередь? Это нажмем вот на этот плюсик и посмотрим, что можно... прокачать. Так, ты что не прокачался-то? Я не туда нажал, что ли, или что? Да, шестое чувство, друзья, это офигенная особенность, которая у меня, кстати, в прошлый, в прошлый раз вот была, в прошлом бою сейчас, который я отыграл. Это когда нас кто-то замечает и у нас... Умения и навыки экипажа да, да, да. улучшают характеристики машины. Да-да-да, капитан, я понял тебя. Это когда у нас загорается лампочка, когда нас замечают... Враг Это очень полезная на самом деле Обилка, а перк Нашего, нашего значит Нашего старшины Федота и мы ее берем, естественно Так, еще можно прокачать некоторые другие обилочки Но я это оставлю на потом, потому что тут нужно тратить все, как говорится, с умом, друзья Так, ну а вы, ребятки, пока смотрите, пожалуйста, поставьте на этот видосик лайк, прокомментируйте Я непременно всем отвечу, ведь у меня есть отличительная особенность Отвечать на все совершенно комментарии Ну и давайте начнем, ребятки, новый бой Посмотрим, куда нас закинут в этот раз И попытаемся сейчас мы использовать свои навыки по максимуму Так, что нам тут показывают? А, виден... А, да, нам тут показывают, от, в каком состоянии я виден, когда загорается лампочка и когда я не виден. То есть не виден за кустами, за домами а, и виден, когда кусты не совсем большие, и, а, или когда я выстрелил, и, или когда я выкатился. Когда Отлично. Захватить базу противника или уничтожить всю его Так, захватить базу противника нам предложили. Замечательно, сейчас мы этим и займемся. Так, ну что ж, выезжаем. А, у нас что-то, как всегда, мы в полном меньшинстве, но все-таки мы играем с ботами, да, и я один здесь только чего стою, поэтому, я думаю, справимся Враги, тем более, здесь не такие сильно скилловые Вообще не скилловые, я бы сказал, да, потому что это боты И начинаем потихонечку выкатываться Ох ты, кто-то засветился уже Так, здрасте, здрасте Что-то вы здесь не, не, не в положенном месте и не в нужное время, смотрю, оказались Сейчас будем мы на шару стрелять П Попадем? Нет, мы на шару так, свертухан, от это называется на станках, насколько я помню. Так, ну чё? Ох ты, Свертухана, здорово прилетела, а! Я даже скорость не сбавлял, он заборы все посшибал. Ага, и прилетела ему прям куда надо. Так, еще разок, нет, Еще разок не получилось. Свертухана слишком быстрый оказался, черт. Так, ну я его загуслил, и теперь его добирает мой союзник. Так, попробуем дальше выцелить кого-нибудь. Нет, ладно, тогда поедем вон в тот вот городишко, да, по этому краю. Нам уже нужно ехать в город. А, и оттуда выкуривать всех, кто там сейчас попрятался у нас Да, вот вижу, там у нас один светится Но он, он светится у нас за холмом А мы сейчас постараемся его объедем Да, это он, скорее всего, ух ты, это откуда? Это меня, значит, а, это скорее всего по сценарию все Да, это скриптовый у нас, значит, обучение, все по сценарию Даже если меня никто не видел, меня все равно как-то, блин, подбили да, заставили, заставив при этом использовать ремкомплект. Вот гады, а, ну да ладненько, пока в, в рамках обучения мне, в принципе, не жалко. Так, нам надо сейчас аккуратненько здесь выкатиться, чтобы нас никто а, не, на нас не согрелся лишний раз. Так, секундочку, о, а куда это мы смотрим? А он смотрит в другую совершенно сторону, и это его большая ошибка. Блин, разговариваю так, как будто играю с реальными игроками. Реальный игрок давно бы уже повернулся, и, и вообще бы он не стал стоять на этой позиции, на открытой. А Как-то по-другому бы манипулировал Так, ну а мы продолжаем, друзья Нам необходимо сейчас а, Слить всех противников и завоевать, естественно, преимущество Так, м -м, воюем мы, я так понимаю, против немецких танков А может быть даже и нет В общем-то, какой-то там состав танков Ну, скорее всего, немецкие танки против нас выступают в обучении, да? Так, отлично, достаем издалека Достаем, причем неплохо так Настреливаем, помогаем союзникам затащить победу Так, выезжаем дальше так, ну что ж, играем, ребятки, World of Tanks, основная наша миссия на сегодня, я хочу вам показать, каково это играть в World of Tanks с самого нуля, с самых, так сказать, низов. Естественно, все уже привыкли играть на восьмых, на девятых, на десятых уровнях, а может быть даже и больше уже есть, я не знаю, я обладаю только информацией, что было раньше. А я, ребятки, попробую показать, каково это играть в World of Tanks с самого нуля в 2020-м, теперь уже, блин, подзорвали меня опять эти скриптовые сцены. Как так меня взорвали? Мне вроде сзади никто не стрелял, а стреляли... Да этот даже... Этот даже ствол на меня не навел. А меня взяли и как-то и взорвали. Но это все спецом, ребятки, сделано, чтобы понять... Как, чего использовать, на то оно и обучение. Да, ребят, World of Tanks в 2020 году из самого нуля. Естественно, буду стараться развиваться и проходить вместе с вами. И вы, ребятки, посмотрите, каково это страдать на самых низких уровнях. Может быть, даже вспомните себя в какой-то момент. Ну да ладно, это уже другая совершенно история. Ну а пока у нас там вдалеке светится какой-то танк. А здесь еще один танк светится. Ох, как вы хорошо стоите. Ох, да красота просто по вам накидывать просто песня это я обожаю так один пошел второй ух ты не пошел этот нас никак надо пошел давай давай родной выкатывайся так критический урон наносим нашему врагу так сколько у нас осталось три врага осталось вот здесь недалеко ведется противостояние мой союзник против значит какого-то врага да он вас благополучно задавил своего противотанкового пулемета, а мы выкатываемся постепенно на остальных. Так, вот кто там у нас заныкался? Кто это там такой? Опа, нифига себе он бронированный. Вроде в зеленую зону попадаю и не могу... Оп, да, пробил. Это какой-то у нас э, бронированный легкий танк, я так понимаю, против нашей пушки. <с> против нашей пушки броня у него держит реально крепко. И не всегда пробиваем мы. Так, ну что? А вот, наверное, в лоб-то я вообще его не пробью, потому что там у нас в лбу всегда цифры максимальные. Вот видите, вообще бесполезно просто. Ну, давай, Разочек еще сейчас поп... Нет, все-таки я, наверное, Объеду, потому что это бесполезняк Патроны у нас кончаются Они не безлимитные, но хотя здесь без разницы Все-таки я постараюсь его объехать Сбоку и попробую Пульну ему прям-таки в... Не пробиваю, ребятки, я просто попадаю ему В башенку, а в башенке у нас Самая обтекаемая и а бронированная часть находится, поэтому без вариантов. Ну, на шару попробуем сейчас пять Получится Наводчик или нет? Не так, у не меня наводчика не контузили. Давайте-ка срочно его отлечим. Залечим как следует на пятерочку. У нас, значит, три... а, птичечка. Залечили наводчика. А он тем временем поворачивается на нас. И мы опять ничего не можем сделать. Короче, надо его каруселить. Каруселю я тебя за каруселю. Ну, а ты даже не успеешь шелохнуться. Он, ребятки, очень маневренный, поэтому мне, да, просто чисто случайно сейчас повезло. Да, он был достаточно маневренный. Такие танки обычно легкие. Их сложно закарусилить. Если ты, конечно, тоже не на легком танке. Поэтому нужно быть а, внимательными и осторожными. Это кто тут у нас вышел такой, а? Это кто такой Бодрячков отсюда вышел? Ты что нарисовался? Ты последний герой у нас, значит? Да, ну сейчас посмотрим, какой ты последний герой. Все, ребят, сливаем последнего. А это значит, что мы затянули эту победную, эту, значит, обучающую миссию. Да, друзья, снова победа. И мы продолжаем. Так, Дают нам, значит, опять денежек, опять нам дают боевого опыта и опять нам дают, так, нам дали, смотрите, какие-то комплекты, да, это у нас, я так понимаю, огнетушитель, комплект и аптечку и какие-то медальки тоже нам дали. Так, ну что ж, мы продолжаем. Так, ну а у нас урок четвертый оборудование и снаряжение и сейчас будем разбираться. Что это такое Так, значит, оборудование Начнем с него Нажимаем вот сюда Снаряжение помогает бороться с повреждениями в бою Это мне обязательно пригодится Потому что частенько бывает, ребятки, такое Что вам критуют модули И необходимо в бою их срочно а, вылечить Потому что откаты просто бешеные И пока вы, например, горите да, Если вам подожгли задницу Вы можете сгореть на работе Если это так можно назвать Ну, естественно, также нам необходимо будет лечить наш экипаж а, да, тушить свой зад и ремонтироваться в случае сбития на гусли. Это, ребят, очень важные вещи. Так, и смотрим сюда место для оборудования. Оборудование улучшает определенные характеристики машины. Да-да-да, определенно, ребятки, нужно прокачивать свою машину, чтобы быть всегда лучше на поле а, битвы. Ящики с инструментами, так это у нас, значит... А по умолчанию можно поставить. Нам только ящик с инструментами дают, а все остальное, друзья, нужно зарабатывать. Оно стоит денежек, черт побери. И причем немалых, я вам так скажу То есть, например, если посмотрю сюда То по 500 тысяч у нас каждый модуль, ребятки, стоит Надо фармить, надо качаться, надо убивать Надо нагибать ради этих модулей Чтобы они у вас были Так, ну а мы, ребятки, смотрим Так, это что за значок? Примените это у нас все проверка Боем Случайный, случайный бой. бой нам предлагают выбрать Так, интересно, случайный бой у нас будет с нормальными игроками Или с ботами в режиме обучения? Я, ребятки, не в курсе да, набираем случайный бой И кто, ребят, в курсе, каков случайный бой в обучении с реальными игроками или с ботами Напишите, пожалуйста, в комментах, мне прям очень-очень интересно Но это уже практически будет сейчас приближенно к реальным баталиям, к реальным битвам Наконец-таки, друзья, мы World of Tanks сейчас поиграем и вспомним, как это было Ну и напомню, что мы играем World of Tanks с самого нуля С низкоуровневыми танками Захватить базу противника или уничтожить Другими словами, захватить, а замочить всех и самому не сдохнуть, друзья. Это я вам перевожу. Так, поехали. Поехали, поехали. Карта достаточно популярная, я бы сказал. Вот опять-таки не помню, как называется, но реально, братишка Стрэч подзабыл. Все за 5 лет того, когда я последний раз сыграл. Поэтому не судите слишком строго. Можете просто также написать в комментах, что за карта. Ну а мы выезжаем, как обычно, поджимаемся вот сюда, если у нас быстрый тат. И ждем, когда кто-нибудь резкий вылетит нам навстречу, и мы его или загуслим, да, или покоцаем как минимум. Так, ждем здесь, стоим а, и смотрим, пока у нас ничего не происходит. Как-то наши едут слишком тихо. Ну, раз наши едут слишком тихо, а я здесь один вывод, ребятки, следующий, да, что у нас все-таки здесь игра идет с ботами. Потому что если были реальные игроки, было бы, и тем более они были бы на легких танках, было бы гораздо все по-другому и динамичнее, а боты, естественно, они едут по сценарию, ничего интересного. Ну, ребятки, у нас обучение, что с нас взять, поэтому а, все, и, ребятки, смотрим в рамках обучения. Так, что-то как-то высоко, у меня снаряд пролетел, так, выезжаем, надо выкатываться. Раз у нас это боты, значит, ничего особо страшного в них нет, постараемся, сейчас мы... Так-так-так, тут что-то обстрел прям идет по-моему. Жесткий концентрированный огонь, а мой специально выкатывается и дает себя раздамажить. Ну, как-то это... Нехорошо, меня немножко засветили Я давайте-ка отъеду И вот тут нас стоит, вот, вот, ну реально вот так бы никто точно не стал стоять Поэтому ладно, не будем сейчас о людях-ботах Да о ботах разговаривать, разговоры А просто нам надо затащить эту каточку Наша с вами главная а, цель Любой ценой, друзья, затащить надо И мы сейчас постараемся это сделать Так, родной, чё, припух ты, да? Припух, смотрю, от моих патронов, слишком много, я тебя уже напихал, ну все, сливайся, давай, так, одного слили, а, так, вот там вот, по-моему, у нас тоже кто-то светится, ну-ка, ну давайте глянем, так, ну-ка, не светится, а вот здесь у нас что за, что за, что за, браво ребята стоят, ох, какой серьезный тип, у него в лобовой бронета наверное, много, не пробью или пробью, так, сейчас мы попробуем его раскачать, наш танк, я имею в виду, а, как-то я неправильно выкатываюсь, ну да ладно. Ладно, у нас легкий танк, а у нас боты. Опять поработал. А у нас боты, легкий танк. Я думаю, все получится. Ну что ты, родной, патроны, что ли, кончились? Чего не стреляешь-то? Так, оттуда еще по мне наваливают. Короче, я сейчас под обстрелом нахожусь. Да, хорошо, что. Хорошо, что он стоит на невыгодной позиции, мне его очень хорошо видно, взрываем, второй фраг забираем. Давайте попробуем проедем немножко подальше, здесь у нас горочка, ее, естественно, надо занимать всегда, когда мы играем с реальными игроками. Посмотрим, что здесь такое происходит, я вообще не пойму. Что здесь за вакханалья это творится такая? Ты что там творишь? Он, Смотрите, он даже меня не видит и на меня внимание не обращает, ну как так-то, чувачок? Получайка в пятачок Так, значит, этого мы убираем а, Прокатим чуть пониже Давайте сначала глянем с горочки Кого мы можем увидеть с горочки? Да никого И Давайте сразу же здесь -то зачистим этот фланг Что-то много очень осталось ребят, которые нам мешают жить так, так, так, эй, ребятки, вы что там делаете? Вы что там забыли? Опять стоите там, где вы простреливаетесь, да? Вот, например, это. да, стоит и... Ага, он что-то подозревает, по-моему, да? Что-то я в угол дома попал. Так, сейчас, сейчас, давай, давай, вы... Отлично, молодец, как... Ох ты, какой красавец Стояние. О, вот это да, вот просто кайфую, сижу. Так бы всегда играть. Так, еще один фраг. Вниз, наверное, скатываться пока не буду, а поедем и посмотрим, что у нас творится на том фланге. Там у нас еще два врага светятся. Нам их нужно срочно обработать. Так, 4 фрага набил братишка Скретч. Потихонечку набиваем, вспоминаем, каково это было. Да-да-да, главное это э, не стоять и знать, куда здесь нужно ехать. Сейчас мы, ребятки, объедем, попробуем. И вот тех вот бравых э, врагов, бравых ребят, которые стоят на противоположном берегу, постараемся все-таки а выцелить, так, что там у нас происходит Давайте глянем, опа, кто-то у нас тут жмется Кто-то меня засветил, черт побери Сейчас мне похоже придется несладко. Так, а там кто-то засветился, так, попробуем кинем что-ли ему плюшку На, держи, получи, оп, ага, получил, здорово Еще одну, держи, не пробил Так, еще разочек, давай-давай, отлично, молодец Прям вот стоял как нужно Так, вот там тут у нас внизу светится тоже Давайте попробуем сейчас подъедем Так, как бы к нему подъехать-то получше, я не знаю Давайте-ка объедем вот здесь так, так, так, секундочку, сейчас все будет, у нас, ребятки, тренировочный обучающий бой, ничего серьезного, потому что, ну, я вспоминаю, как говорится, а -а азы World of Tanks и х, вспоминаю, как вообще нужно воевать, а вам, ребятки, соответственно, предоставляю информацию о том, а -а как это играть в World of Tanks, начиная с самого дуля, самых низов. Так, так, так, секундочку, давайте попробуем здесь посмотрим. Так, тут у нас вообще никого нет. Так, опять я свечусь. Так, кто меня засветил? Ага, вот там меня, по-моему, светит, чувачок. Так, ну что, следующий фраг? Или или как? Будешь моим следующим фрагом? Или нет? Похоже, будет. Ах, как он хочет им стать. Да, ребятки. Сколько я уже? Шесть? Шестерых настрелял. Да, замечательно. Мне определенно нравится этот бой. Вот так бы всегда. Я бы столько кредитов мог получать. Так, там кто светится? Там у нас кустодрочерская ПТшечка осталась. Сейчас мы ее... А, сейчас мы ее навестим. Так, так, так. Ты что там стоишь? Не, не, вообще, что ли, не, не, меня не видишь? Я не понимаю. Так, тут мы ее не выцелим, потому что она слишком низкая. Надо, по-моему... Надо врываться, короче. И решил, значит, я. Врываться надо, друзья. Врываться и не стоять. Пускай я схлопочу какую-нибудь плюшку. Но у меня танк еще фуловый. Отлично, вырываемся. И... Так, отлично, один раз пробил, надо бы ее закарусилить, второй раз пробил, и остается один выстрел, попаду, не попаду, и отлично, друзья, да. И иногда необходимо пожертвовать чем-то ради чего-то, что, собственно, мы сейчас сделаем. Так, там кто-то светится, попаду ли я с горочки или нет, потому что так-то я все равно не успею доехать. Давайте попробуем выцелить. Осталось два у нас соперника Наверное, все-таки я его не успею Да, вот он светится, и что-то у меня в дом Куда-то снаряд улетел, и его забирает наш Союзник, так, ну, наверное, за следующим Надо будет все-таки выехать, давайте постараемся Аккуратненько здесь Нифига себе, ваша машина Серьезно пострадала Да, да, да, надо, кстати, не забывать, друзья Здесь есть такое, что если мы упадем с высоты Мы можем просто-напросто разбиться Это вам не красаут какой-то Где с любой высоты прыгнув Ты не получишь ни единицы урона А здесь, да, здесь, если мы прыгнем Мы можем просто себя сваншотить Поэтому надо быть осторожней с местностью Так, последний враг остался Надеюсь, его мне все-таки оставят Мои союзники, ведь они же все-таки... А, боты ничего не, не смыслящие Поэтому мы сейчас его заберем Тихонечко, в конце концов я здесь один остался Вообще вообще один Так, где же ты, где Солнышко малое, где же ты, где Искорка а, Опа, -на, вот он где, вот он где Родной, получай-ка пирожок Так, все, от кого я свечусь-то, я же его забил уже Все, отлично, друзья Затащили мы каточку, снова победа Снова мы радуемся Снова фанфары со всех сторон И мы получаем 10 10500 кредитов И 1000 опыта Плюс нам дают какую-то сумку, какую-то медаль, значит, учебный основной. И снайпер-ученик плюс медалька прохождения обучения, я так понимаю. Замечательно, друзья. Прошли мы все-таки обучение. Давайте посмотрим, что же нас ждет дальше. Ага, это мне дали премиум аккаунт на 3 дня. То есть мне надо сейчас, по идее, задротить и задротить и задротить. Ну что ж, друзья, вот такое у нас вступительное, так сказать, обучение. Сегодня я вам продемонстрировал, каково это, когда ты начинаешь World of Tanks с полного нуля Многие из вас, наверное, уже и подзабыли, как это делается Но я специально для вас постарался и записал вот такой вот коротенький видосик А вы, ребятки, пишите, пожалуйста, по этому поводу, что вы думаете Но для того, чтобы братишка Scratch продолжал дальше пилить видосы по такой игрушечке, как World of Tanks Мне необходима ваша поддержка Давайте наберем на эту серию хотя бы 300 просмотров и 50 лайков И я буду в дальнейшем снимать дальше Дальше видосы по World of Tanks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 долго прощается с вами. До новых встреч, друзья!